На полярных морях и на южных По изгибам зеленых зыбей. Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей. Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, Открыватели новых земель.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 из-за пояса рвет пистолет, Так что золото сыпется скружив кружев Розоватых барабанских манжет. Так что золото сыпется скружив кружев Розоватых барабанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, Гребни вол поднялись в небеса, Ни один пред грозой не трепещет. Ни один не свернет парусам Ни один пред грозой не трепещет Ни один не свернет парусам Разве трусом даны эти руки Этот острый уверенный взгляд Что умеет на вражьи филуги, Неожиданно бросить фрегат Меткой пулей, а строгой железной Настигать исполинских китов И приметить в ночи многозвездный Охранительный свет маяков И приметить в ночи многозвездный Охранительный свет маяков На полярных морях и на южных По изгибам зеленых зыбей Меж базальтовых скал и жемчужных Желестят паруса кораблей, меж базальтовых скал и жемчужных шей листят паруса кораблей. Спасибо. Спасибо.